любовь к себе и все об этом говорят здравствуйте мои дорогие подписчицы и мои слушательницы кто еще не подписался подпишитесь на мой канал будет много интересного я буду делиться всякими секретами фишками и практиками с вами на ю пришло время и сегодня мне хотелось бы поговорить именно о том все говорят о том что любовь к себе важна и Иисус Христос говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Не говорил, возлюби э, самого себя, как ближнего. Но в наше время сейчас э, очень часто встречается такое, что женщина готова всю свою любовь отдать своим детям, своему мужу, э, своей работе, э, всем близким. Всю себя по кусочкам готова раздать. И... К себе отношения почти никакого нет. И надеются своими поступками купить отношения к себе окружающего мира. Именно купить. Потому что если они делают там тому бесплатно, туда бесплатно, сюда бесплатно, что из этого получается? Они ждут, что люди их оценят и скажут, ты такая классная. Но этого не происходит. Вот, как правило, этого не происходит. Люди видят ценность только там, где сам, сам человек ощущает себя ценным. В остальных случаях люди ценности не видят. То есть, если человек даже всю себя отдал, всю свою энергию, вот всю по кусочкам, там, детям последнюю копейку отдала, там самой кушать нечего, да ладно, я обойдусь, да, не будут ценить ни дети, ни окружающие, ни соседи, никто не будет ценить. Когда человек возлюбил себя, а потом возлюбил ближнего, то есть можно представить такой сосуд, да? Наполнили этот сосуд. Вот представьте сейчас ваш сосуд. Какой он? Какого он цвета? Из какого материала? Какой узор на нем. Увидели? Образ. А теперь загляните в этот сосуд, сколько в нем жидкости. Видели? Вот эта жидкость – это показатель вашей энергетики. Если ее на донышке, вам пора задуматься о том, что пора вложить в себя время, любовь, заботу, э, не знаю, там, сделать что-то хорошее, приятное, наконец-то, для себя, любимой. Если он у вас полный, вам повезло, вам его нужно, чтобы он был настолько полный, чтобы он через край лился. Вот то, что через край льется из полного э, вашего сосуда, вот это вы можете отдавать безвозмездно людям. Тогда он никогда там не закончится, он тогда будет литься, как фонтан, вот такой льется и льется, энергетика постоянно будет наполняться. Если у вас на донышке, и вы вот это на донышке, последнее отдаете соседу, своему собственному ребенку, не знаю, там, своим родителям старым, да, вы все это отдали, а себе ничего не оставили, ваш сосуд пустой, никто вас не оценит. Дети с такими матерями начинают удивительно плохо обращаться, иногда отбирают пенсию, мы ну, знаем такие истории, да, бьют своих матерей, пьют алкоголь или идут в наркотики дети, потому что мама им кажется ниже плинтуса по своей ценности. И это... Законы природы, то есть здесь э, жертву, которая женщина, казалось бы, приносит, она обижает Бога, потому что Бог ей дал ее физическое тело, которое является ее храмом, она должна за ним заботиться, должна его причесывать, одевать нежно, с любовью, с заботой, и чаще всего этого не делается, да? радовать, баловать с кладостями, вкусняшками, прогулками, физнагрузками, может быть, йога, может быть, танцы какие-то. То есть все, что может понравиться, да, может быть, на массаже сводить это физическое тело. Это вот позаботиться об этом храме, чтобы он был чистым и снутри, и снаружи. Проработать все блоки, все обиды, потому что у таких людей обычно обид очень много накапливается. Они ждут от внешнего мира, что он как-то отреагирует, что придут, скажут, какая ты молодец, какая ты классная. Но никто не приходит и не говорит, какая она классная, какая она молодец, и какая она умница. И что из этого получается? Накапливаются обидами. И внутри у них вот этот храм наполнен обидами, претензиями сарказмом, да, и, и все думают, терплю, терплю, этот терплю тоже а обида, а, обижаем Бога. Бог дал нам этот храм, заботиться о нем надо, чистоту в нем поддерживать, и, конечно же, ценность осознавать этого храма, ценность осознавать этого храма и нашей души бессмертной, ценность осознавать, осознавать. и тогда все становится на свои места, когда человек начинает себя осознавать как ценность, принимать себя как ценность, тогда все окружающие начинают тоже его воспринимать. То есть начинать нужно любовь к себе, себя. Потом уже любить окружающих очень легко. Вообще, даже вот человека, который недостоин там любви, я не знаю там, ну, я такой пример привожу, да, там, не очень трезвый, не очень чистый, лежит под забором, не может стать, да, не может сказать что-то внятно. А у нас все равно к нему любовь, когда вот э, все это. У нас мы видим, что да, человек ошибся, он совершил плохой поступок, он там выпил э, ядов алкоголев, да, или там накурился каких-то ядов, да. э, Мы понимаем, что человек совершил плохой поступок, но он сам может быть и не такой уж плохой может быть, у него есть шанс осознать, что он совершил плохой поступок. И тогда к этому человеку не возникает ни ненависти, ни претензий, ни обиды, ни злости, ни гнева, ничего негативного не возникает. Просто хочется даже посмотреть на этого человека и сказать, а мог бы быть в костюмчике, э, адекватным, э, рассказывать какие-то истории из своей жизни, мог нести там свет, пользу, рассказывать новым поколениям что-то полезное. И... Наши, мы таким образом создаем в этом человеке позитив, позитив. У него может возникнуть чувство стыда, что он так себя ведет. То есть этим может женщина повлиять, именно любящая женщина. А женщина, которая пуста, она никому ничего дать не может. Там, где нет, не возьмешь. Поэтому давайте задумаемся об этом, давайте наполнять наши сосуды любовью к себе. И чтобы эта любовь лилась через край, и хватило всем, и мы были наполнены, и вокруг нас всем было комфортно, потому что когда у человека льется эта энергия через край из этого сосуда, всем хочется рядом быть, даже кот приходит и рядом ложится, чувствует эту энергетику, и людям хочется, они там идут поговорить с тобой, пообщаться с тобой, им приятно, им хорошо, им вот просто рядом хочется стоять, не говоря уже о мужчинах, мужьям, ему просто за ручку держит вас, и ему хорошо. А когда женщина пуста, то какая ценность у пустоты? Никакой. Я уже не говорю, что в деньгах что-то это выразить, да? Это просто нет ценности. Если сосуд пустой, он менее ценен, чем сосуд наполненный. Хорошо, дорогие мои, сегодня я с вами прощаюсь. В следующем видео я обязательно вам расскажу, как наполняться какие поступки ваши, которые вы должны выработать новые навыки в своей жизни, которые будут наполнять вас жизненной энергией, женской энергией, позитивчиком и так далее. Да? Вот. Всем полезным, всем, всем, что нужно. В следующем видео мы с вами об этом поговорим. И подписывайтесь на мой канал. Я буду делиться разными фишками, нужными трюками, практиками рабочими. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!